Представляем вашему вниманию курс скальпинга по стакану и робота-помощника GlassTrader 2. Робот-помощник GlassTrader 2, который вы можете приобрести вместе с курсом, предназначен для терминала Quick и терминала MetaTrader 5. Уникальность данной стратегии скальпинга по стакану в том, что она абсолютно не требует анализа графика и другой новостной информации. Вы смотрите только в биржевой стакан. Все остальное вторично и может не использоваться трейдером. Заказывая курс скальпинга по стакану, вы узнаете все основные секреты стратегии в биржевом стакане. Вы получите подробное описание робота GlassTrader и будете владеть методиками настройки робота на прибыльную биржевую торговлю. В отличие от предыдущих, последняя версия курса скальпинга по биржевому стакану включает в себя робота-помощника GlassTrader который умеет торговать на срочной секции, но при этом анализируя и учитывая ситуацию, которая складывается на спотовой секции. К примеру, анализируя график стакана акции Сбербанка, он может с успехом торговать и выставляться на срочном рынке Фордс. Такой возможности в предыдущей версии робота Glass Trader не было. Давайте откроем, к примеру, терминал Quick и посмотрим в биржевые стаканы. Справа вы видите стакан акций на Сбербанк, а слева стакан фьючерсов Сбербанк. Данные рынки абсолютно взаимосвязаны и один рынок не может уйти и расходиться далеко с другим. Эту возможность и использует робот глаз трейдер. Периодически в биржевых стаканах появляются крупные игроки. В данном случае вы видите более 10 акций на фондовой секции и более 2000 контрактов на фьючерсном рынке. И каждый раз появление такого крупного игрока – это потенциальная возможность заработать денег. В данном случае робот заходит в сделку и совершает сделку, используя крупного игрока на фондовой секции, как некий стоп и гарантию того, что рынок в текущий момент не сможет пойти против него. Как только крупный игрок на фондовой секции исчезнет, или эта заявка начнет разъедаться, робот автоматически будет крыть свои позиции на срочном рынке, и закрываться до того, как рынок съест крупного игрока и устремиться в том направлении. В данном случае удалось закрыть два профита. А теперь мы видим другой пример. Пример, как робот уже заходит на срочной секции FORCE используя крупного игрока, который стоит тоже на срочной секции. Здесь уже гораздо более все очевидно. И стоп непосредственно мы видим в стакане. Это тот крупный игрок, которого робот должен вовремя покрыться, когда его начнут разъедать и когда здесь останется не 2000 контрактов, а к примеру 1000 и меньше. Появление крупного игрока на срочной секции это также потенциальная возможность заработать. И как видите, уже немало профитов закрыто от одной и той же заявки. Ознакомиться с подробным содержанием курса скальпинга по стакану и более подробно узнать о характеристиках робота Glass Trader вы можете на нашем сайте kbrobots.ru Спасибо всем за внимание.